Сегодня мы познакомимся с согласовкой, которая называется Сукун. Это такой незакрашенный кружочек, который ставится над харфом. По своей функции он похож на дорожный знак Стоп. Только дорожный знак «Стоп» останавливает дорожное движение, а сукун останавливает звуковое движение. Так, стоп, стоп, стоп, стоп. Сейчас вы все поймете, иншалла. На практике. Давайте уже начнем читать слова, в которых есть ссылку. Только будьте внимательны, ребятки. Синки, сроха, сюкунны все, всех, всех путешествуй. Всех путешествуй. Всех, всех путешествуй. М -м -м, с удовольствием! Шинке слалям секунь шиль. Неси. Шиль, неси. Шиль, шиль, неси, неси. О -ой. О -ой. А может, лето подождем? Шиль. Шиль, не ищи, неиси, Джимбом Малян Сукунджуль, гуляй, джуль, джуль, гуляй, У -у -у! мороз и солнце, день чудесный. Сейчас в тебя врежусь, друг прелестный. И кубарем с горы мы покатимся вместе. Джуль, гуляй. Джуль, джуль, гуляй. Баба носим сукун бус. Бусь, бусь, поцелуй, поцелуй. Бусь, бусь, поцелуй. Ути, моя хорошенькая, и как же тебе не поцеловать-то? А? Бусь-бусь, поцелуй, Щимнаса Сюкун, щуф, щуф смотри, смотри, щуф, смотри, щуф, смотри. Красота, епота, ох, ох, ох. Шуф, шуф, смотри, смотри. Да, кислота, сугун, бит. Бит, бит, переночуй, переночуй. Бит, бит, переночуй. Ой, ды-ды! Бит, бит, пириначуй. Нун, фетхамим, сукун, нам, нам, нам, нам, спи нам, нам, нам, нам, нам, секунд ба положи ба положи ба положи ба ба положи ба, ба, положи, положи. Mm -hmm. <coughs> хочу играть ба положи Хотя с рапа, с ухом, с группа. Ваши. Группа, с ухом, Ваши, Ваши. Спи, сплети, свежи. Вау, мне больше всего из этих браслетов нравится. Второй снизу хилк, сплечи или свежи. Минки с лопасюкун мип убери. Устрани Мипа, Мипа, убили, убили. Мипа, Мипа, убили. Мипа, убили. Фабома, зайцукун, фуз. Фуз. Победи, фуз, победи. Фуз, фуз. Победи, победи. Фуз, фуз. Раимбам на саде, сюкун, рус. Мерни, рус, мерни. Рус, рус, мерни. Рус, мерни. Рус, рус. Па кислора, сукун, пир. Личи. Пир, пир. Пир, пир. Личи. Пир, личи. Пир, личи. Лем кислорун, -а сукун, лин. Прови мягкость, лин, лин, лин, лин. Прови мягкость, лин, Прояви мягкость, лин, лин. Шин вдыхаем за секунд шак, Пожелай, пожелай. Шяк пожелай. Шяк пожелай. Шяк, шек, сяк пожелай. Хоба на заль сукун хуз. Возьми. Хуз возьми. Хуз хуз возьми. Зайки сранюн секунд. Зим, взывешь, зим, взывешь, зим, зим, взывешь, взывешь, зим, взывешь, дальше Секунда Оставь, позволь. Да, да, оставь или позволь Да оставь позволь Да да А инкисрашин сукун айш Живи айш айш айш айш Живи айш Живи о -о -о. Это все мне, что ли? Айщ, айщ, живи, живи За на зюк Попробуй, вкуси Зук, зюк Попробуй, вкуси Люка, Люка, попробуй, вкуси, Люка, Люка. сушеные яблоки. У моей прапрабабушки в деревне были целые мешки сушеных яблок. Зайки сладались укунзиды. Прибас, зид прибас, зид, зид, зид прибас, зид прибас. На апрель халиб на апрель-аль-халиб, куллафабахин лазим, эннашра-аль-халиб. Что может быть вкуснее молока? Каждый день бы пила. سين فتحالا بسكن سل سبراشي سل سبراشي سل سل, سل سبراشي سبراشي, سبراشي, سبراشي, سبراشي, سبراشي, سبراشي, سبراشي, سبراشي همزا فتحاء جيم كسربا سكن جيب اجيب Эджиб! Ответь! Эджиб! Эджиб! Ответь! Ответь! Эджиб! Эджиб! Ответь! Охо! Ну и ну! Такую задачу, наверное, только мой папа сможет решить. Кяф Ешь. Куль. Ешь. Куль. Куль. Куль. Ешь. Ну ешь уже. Mm -hmm -hmm -hmm. Как же все аппетитно. Куль. Куль. Куль. Бэки слайн. Секунь. Бэ. Продай Биа биа, Продай, продай биа, продай Биа продай Биа продай Синь, кесера, расю, сир Иди Сир, иди Сир, сир يجي، سير، يجي. كف بمنون سكون، كون، بوت، عين ب medals سكون عود. فيرنيش عود عود فيرنيش عود عود عود صادق سكون صل صادقني صل صادقني صل صل صل, صل. صل. Соедини, сыль, соедини. Дальба на разюкунь, дур, дур, дур, дур, кружись, кружись, дур, кружись, дур, кружись. Приказ выполнен. Моя голова точно закружилась. Давайте уже следующее слово читать. Дур. Кружись. Всякие срока, всю кунь, всю поверь. всю кунь, поверь. Поверь. всю поверь. Ахем забабабаба сукунь уб. Абразумша. Уб. Абразумша. Уб. Абразумша. Уб. Абразумша. Уб. Абразумша. Па. Па. Наступи. Наступи. Па наступи. Па, наступи. Песочек такой мягенький, нежненький, так приятно по нему топтаться. Мимбасю куэ, разбавь водой. Муэ, разбавь водой. Муэ муэ, разбавь водой, муэ какой аромат! Хм зафатха шин сукун аш, айн кисралам сукун ай аш аль зашги. أشعل زججي أشعل زججي أشعل, زرجي أشعل, زرجي أشعل, أشعل همذا فتحيا أي قاف كسرضة سكون قف أي قف رَزْبُدِّي ايقِذ رَزْبُدِّي ايقِذ ايقِذ رَزْبُدِّي ايقِذ ايقِذ رَزْبُدِّي همزة فتحاحا سكون أح با كسربا سكون بيب أحب بالوبي، أحب بالوبي، أحب بالوبي، أحب أحب بالوبي بالوبي. همزة فتحة. راكض ردع را السكون أريد، أريد. Захочи, Арида, Зах... захочи. О, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу. Меня даже уговаривать не надо. Арида, Арида, захочи, захочи. Ой, подождите, подождите. Мы так не договаривались. Я только кушать соглашалась. А готовить, может как-нибудь без меня, а? Алид, выхочи. Дальфатхаха, сукун, дах. Ракесраджим, сукун, ридж. Дах, ридж, катись. Дах, ридж, катись. Скатывайся. Дах, ридж, Скатывайся. Дах, ридж, да хриджи скатывайся. Ух, адреналин. Кто со мной тот герой. Хамза ах. Ба бир. Ах бир. Сапши. أخبر أخبر صعب شي صعب شي أخبر صعب شي أخبر أخبر أخبر, أخبر, أخبر همزافة حذار سكن أذ هاكس ربا سكن هب أذهب أستراني قبلي Азгиб, азгиб, устрани, удали, азгиб, азгиб, удали. Пострадавшую машинку нужно срочно отправить в ремонт и устранить все неполадки. Хаф, хафа, азгиб, хоф, Бойся, хаф, хаф. Бойся, хаф, бойся, бойся только лишь одного Аллаха, так как никто ни на небесах, ни на земле не сможет причинить тебе вреда или принести пользу без соизволения Аллаха. Хаф, бойся, хаф, бойся. Каф, бомбам, Скажи, Куль, скажи, Куль, куль, кул. Скажи, Куль, скажи. скажи. Зай, бомбара, сукун, зур. Навести, зур, навести. Зур, зур, навести, навести, зур, зур. Каждым мим сукон кум встань, кум, кум встань, кум, кум встань, встань, кум, кум. Такая малышка раскомандовалась-то и скажу это сделай то подари ада подари подари подари подари подарки я люблю и дарить, и получать. Вот я бы хотела, чтобы мне подарили самолет. Чтобы мы, чтобы мы с тобой и с мамочкой на этом самолете полетели бы. К любимому папочке в Умеку И, наконец, встретились с ним. Я так хочу настоящий самолет, Что вот даже слушай стишок прям прочту. По такому поводу... По синему небу, сквозь тучки и ветер, Лечу я в лучший город на свете. К любимому папочке в Мекку, По синему-синему небу, К любимому папочке в Мекку, По синему-синему небу, меня не пугают ни дождик, ни ветер. Чтоб папу обнять, земной шар мы объедем. Сквозь тучи, сквозь ливень и ветер Мы к папе любимому едем. Грустно без папочки детям. Сквозь тучи, сквозь ливень и ветер мы к папе любимому едем. Мой папа прочтет со письмо. И его сердце забьется быстро, так и легко, и с глазами полными слез. Встретят нас, конечно, придет. Скорее до Мекки добраться хотим. Мы здесь, мы приехали, ему закричим. Мы папочки вдруг закричим. Все радостно вдруг закричим. Нас папа увидит, и руки раскрыв. С широкой улыбкой со всех ног побежит. К детишкам своим побежит. К детишкам своим побежит. Нас папа обнимет и к сердцу прижмет. Что больше нас не отпустит, нам на ухо шепнет. На ушки нам тихо шепнет что крепко нас любит шепнет погладит рукой новый наш самолет погладит новый наш самолет А я хочу чтобы мне подарили огромный отель в мекке в 100 этажей И тогда бы мы на твоем самолете, Привезли в Мекку всех наших друзей и поселили бы в этот отель, чтобы наши друзья всегда были рядом с нами. Аминь. Аминь!